Привет! Спасибо большое компании «Земельчист». Нам только что доделали наш газон. Мы безумно рады. Мы сначала обратились в другую компанию. Нам посадили ту и обещали позвонить по поводу газона. Ждали неделя, две, три. Никто не позвонил, ничего не сказали. Вот мы обратились. К нам тут же приехала бригада, все измерила, все померила. Сказала тут же сразу стоимость по всем, по всем работам. И все, сказали сроки, назначили все, прям все по полочкам. В общем, все сделали, все в день приехали за три дня. Три дня нам сделали вот такую красоту вообще. Просто нам все пересадили, нам, нам то и пересадили, подняли наверх. Наши цветочки аккуратно перекопали, заборчики выровняли, все сделали просто. Молодцы, ребята, вообще, молодцы, компания всегда на связи. Все вовремя. С утра никого не ждешь, они приезжают. В общем, спасибо вам большое. Вот, мама, добавляй. Я добавлю, что главное, что все было сделано аккуратно. Если привезли землю, было все чисто. За собой все убрали. С претензий никаких. Одна большая благодарность. Благодарность за то, что за три дня они сделали нас счастливыми. У нас, наконец-то, замечательный газон. У нас порядок. У нас хорошее настроение. Заказывайте газоны и все, что можно в этой компании, потому что они сделают только на отлично. Да, спасибо, спасибо большое.